Дорогие, приветствую вас в вашей медитации. Это медитация в полнолуние. И я предлагаю вам устроиться как можно уютнее и удобнее. Можно лечь или сесть. Постарайтесь, чтобы ваш позвоночник был прямой. Постарайтесь, чтобы мышцы шеи были расслаблены и вам было очень-очень уютно делайте спокойный вдох и выдох и начинайте сейчас дышать как во сне вдох следует за выдохом а выдох за вдохом и позволяйте своим мыслям быть каждой мысли, которая приходит, и неважно, какую она несет информацию, тревогу или радость, принимайте ее и говорите «Я принимаю тебя». И вы видите, как эта мысль постепенно как бы растекается и как в тумане исчезает. При этом она принята вами, и вы всегда можете более четко ее увидеть, когда придет нужное время. Постарайтесь сейчас начать с любовью относиться к себе через свое тело. Представьте, что ваше тело ⁇ это самое прекрасное на свете. Самое чудесное пространство для любви. Даже если у вас несколько жизней, представьте, что это самое-самое любимое вами тело. И сейчас с каждым вдохом каждым выдохом расширяйте свое сердце. Расширяйте его и... Позволяйте любви вы выходить и окутывать каждую вашу клеточку, проходить лучиками через все ваше тело, почувствуйте, как ваше сердце расширяется и сужается, как идет кровоток. Представьте сейчас, что ваше сердце – это центр Земли, и он пульсирует. И энергия вашего сердца бесконечная, И вы совсем-совсем не жалеете ее для себя, а изобильно делитесь ей сейчас только с собой, посылая любовь во все самые укромные уголки своего тела, окутывая, обнимая любовью свою душу, протягивая духовные руки к небу и передавая ему тоже свою любовь. С небес на вас опускается энергия небесного Отца белоснежно чистая. Вы чувствуете эту любовь? и передаете ее через себя, как через приводника вглубь земли. И у вас появляется ощущение, что вы увеличиваетесь в размерах все больше и больше от того, что вы проводник, от того, что энергия бесконечна, изобильна и бескрайняя. Вы спокойно дышите, как во сне. И вы увеличиваетесь в размерах, кому это сейчас комфортно. И достаете до луны. Она голубая, красивая, круглая и наполненная, как океан. И вы обнимаете эту луну и бережно ее качаете, как будто это маленький ребенок. Качаете осторожно, стараясь не расплескать ее содержимое. И проникаете вглубь ее естества, как бы прижимая к себе эту голубую луну. Вы чувствуете ее энергию и наполняетесь. Наполняетесь и переполняетесь этой энергией. Она спокойная, эффективная, она наполняет вас не только спокойствием и умиротворением, а такой спокойной решимостью, что у вас все получается уже сейчас и будет продолжать получаться и дальше, и вы как бы уходите мысленно в глубину океана этой голубой луны и плывете по ее бесконечным морским просторам прозрачной-прозрачной голубой воде, и в этой воде вы чувствуете себя еще более спокойным и более уверенным. Вы можете перевернуться на спинку. Можете плыть руками вперед. Можете перемещаться, кувыркаться. У кого как сейчас хочется. В этой голубой лагуне, голубой луне. И вы ясно видите, плывя, для кого-то как визуализация, для кого-то просто в своих мыслях. Как завершается у вас этот год прекрасный? Видите свои достижения, свои какие-то почести, свои радости, свое счастье. Видите, с кем вы встречаете Новый год, кто вас окружает, кто с вами остается, или кто появляется в вашей жизни. И вам становится хорошо, хорошо и радостно. И вы понимаете, что ваша жизнь – это радость. И в каждом моменте, даже в каждом сложном моменте можно всегда найти нотку радости. И вы можете сейчас услышать сквозь эти волны, сквозь эту музыку воды, какую-то свою мелодию. Можно ее даже напить тихонечко вслух. Или какие-то приятные-приятные звуки. И вы можете сейчас выплывать в прекрасное место, которое только для вас. Может быть, в этом месте вы будете очень-очень скоро. Или это безопасное место вашей Души, неважно. Просто выходите туда совсем другим человеком. Наслаждайтесь этим местом и делайте первые шаги. Обновленным, уверенным в себе уверенным, что ваша жизнь и есть радость. Вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом. Почувствуйте вибрации этого прекрасного места. Место на луне. А может быть место на другой планете, кому как хочется. Вибрации, что жизнь ⁇ это радость. В каждом вашем моменте действительно есть радость. Найдите радости в прошлом и в настоящем. И отпустите все тяготы все горести прошлого. Пусть они растворятся в прекрасной голубой воде. Пусть плеск волн заберет их. И они растворяются медленно и спокойно. Вы спокойно дышите, вдыхая в свободный, чистый воздух. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом. И очень медленно и спокойно насладившись своим пребыванием, в своем безопасном лунном месте, вы можете вернуться той же дорогой, проплывая сквозь голубые просторы Лунного океана. И можете отпустить из своих рук это прекрасную полную Луну, постепенно уменьшаясь в своих размерах и оставляя все то же наполнение и все то же свободное проникновение всех прекрасных энергий, природы, энергии Земли. Энергия Солнца и Неба, энергия Луны, пропуская через себя и наполняя, и отдавая дальше. Сохраняет уверенность и состояние, что все возможно. И что у вас есть силы, вы уже отпустили все, что вам не нужно сейчас. Все, что вам мешает быть близким самим собой. Быть близким со своим счастьем, быть близким со своим душой. Все это улетучилось и растворилось в голубой луне. И вы оставили себе только то, что нужно, то, что делает вас счастливым. Вы наслаждаетесь и дышите сейчас. Дышите спокойно и осознанно, вдох следует за выдохом, а выдох следует за вдохом, и вы можете проговаривать какие-то важные вещи для себя, например, я прощаю себе ошибки, я прощаю себя за прошлое. Я прощаю себя за какие-то несовершенства. Я разрешаю себе быть собой. У каждого это свои важные слова. И вы просто дышите и наслаждаетесь своим дыханием. И принимаете свое прекрасное, прекрасное тело. Вдох следует за выдохом, а выдох за вдохом. Я благодарю вас за то, что вы вместе со мной сделали эту медитацию в полнолуние. Записала ее с любовью для вас Юлия Сагайтис.